привет youtube задали вопрос просвышавшие сделать двухэтажную кровать хотя бы внешний вид сколько что чего ушло вот это верхний этаж значит это верхняя прикладина чтобы так ориентировались 400 миллиметров длина кровати внутри 1900 довольно таки внушительная кровать Внутри дно у нас ширину имеет 700 миллиметров. Вот я его поднял, вот вы можете видеть вот это дно, которое опускается. Вот, для удобства его можно поднять, что-то где-то подремонтировать, подрихтовать если вдруг надо будет модернизировать. Вот. Установил я ее на ножках. В направляющие сделал такие вот два выдвижных шкафчика. Рекламировать детскую одежду мы не будем. Это ни к чему я ее застелил Вот теперь можем посмотреть на второй этаж. внушительное это уже место, как вы видите, аккуратненько 700 на 1900 ребенку хватит с головой вот. так само как и глубина обортовки чтобы ребенок не выпал никто не жалуется теперь немножко о размерах значит вот эта перекладина имеет ширину 400 миллиметров и длиной как я говорил 1940 по наружу вот и остальные размеры кого он может это заинтересует дно внутри имеет размеры 1900 на 700 вот боковушки боковые стенки высота их 1750 на 700 нормальные размеры высота для того была выбрана, чтобы на нижней части кровати можно было сидеть и не зацепаться за верхний край что сейчас так и происходит значит задняя стенка у меня глухая для массивности чтобы не перевернуть ее наперед если будет вылазить имеет размеры 1940 на 1750 верхняя перекладина 1940 на 400 и нижняя 1940 на 150 узенькая такая перекладинка вот мы ее видим. Вот. Все это скручено на конферматах. Вот. Для жесткости посредине на нижней полке установлено дополнительно через брусок. Вот. И на ножках. В середине тут еще ножки. Вот еще перекладинка. Вот. И ножка там установлена. Так что вероятность того, что сломают сведена к минимуму ну и верхняя полочка перекладина которая <coughs> поддерживает дно поддерживает дно значит скручена на конформатах через 10 сантиметров если вас это интересует то довольно таки внушительно выдержала уже больше года вот ну и тут для усиления в общем то еще брусок нижняя полка лежит на брусках скручена на болтах значит тут живут у нас чемпионы и вылазят вот так вот по лестничке всем вам это нравится стоит это скажем так намного дешевле чем купить двухэтажную кровать ушло сюда получается три листа ДСП распиленные по размерам какие вы укажете ну три листа ушло две боковушки вот два дна и задняя стенка три листа и море удовольствия вот на лестничку тоже сам делал ушло три трубки все спасибо за внимание кого что заинтересует может что я не рассказал Пожалуйста, пишите, ставьте комментарии, лайки.